всем привет мои дорогие друзья с вами снова я Sky the Kid. сегодня мы будем проходить э э ну карту Адвентуры Тайм 3 ну три. это уже третья часть это вроде бы как говорили что это последняя часть не знаю наверное правда это или ну вот читаем всем привет с вами снова Ангелок и, э и Минер и мы рады приветствовать вас на на карте Адвентуры Time 3 Правила карты: не читерить, не ломать блоки, не играть с геймодом. Э -э четвертое, не психовать. Это финальная часть. Итак, приступим. Удачи. Ну, да хорошо, вообще спасибо. <coughs> это мы все забираем. Так, это мы тоже все забираем. Итак, пошлите. Вот так. Так, так. Так. Так. Так. И вот так. Дальше там вообще нифига делать. Вот так вот. Я не хочу туда пойти. Я пойду, я пойду. А, мы должны были... Вот там вот так вот. Ага, понятно. Ну, я буду умный, я просто умный, да. Так, здесь, как я понял, надо только бежать. Пошли, лайки, Я ехал вот так. Фух. Прошептал вам. Молодец, так держать, спасибо. Я знаю. Прошептал вам, выбирай любой путь. И тот, и тот верен. Го. Ты что издеваешься, что ли? Тут тут верен. Прыгаем ем. Ладно. Я, я ждал это. Да ладно, у нас все сохранилось. Продолжаем. Да чтоб тебя. Ладно, на броню нам посрать же, да? Она вообще не нужна. Вот так. Вот так! Вот так! Э -э. И вот так. У а, нас отлично. А теперь вам предстоит задача не из легких. Финальный паркур. Спасибо. Паркур по построен вокруг наших скинов. Офигеть! Если вы упали с паркура и не разбились, пишите команду kill. Спасибо. Бальдер ан ангелок. Ген, ген мини. Давайте. Поехали. Так. Чувствую. Вот просто я чувствую это надолго. Потому как такие паркуры большие я еще ни разу не проходил. Вот. Надо же С чего-то начинать. Так. Так. Хм. А здесь вот так. Вот так. Спаун-пойнт. Спаун-пойнт. Сцены спаун point. Где давай? Вот так. Ну, ну, ну, ну, ну. Вот так. Только вот так вот, угу. вот так, так, так. Спать? Спать можно только -то ночью. Не, не надо, не хочу, спасибо. А, чекпоинт. Да ладно. Это, а, они же те девушка девушка и пацан точно. Все, я теперь вспомню, почему один скин девушки, один пацана. Вот так. Фух. Я боюсь чуть. Вот так. Еху. Спалмойт. Вот так. Чекпоинт. Не хочу чикпоинт. Я люблю. Ай, нет. Нет, мы не прыгаем. А теперь люки. Тупые наши люки. М -м вот так. Так. Э, там есть что-нибудь? Вот так. Килл. Ай-й-мо ⁇ Килл. Вот так вот. Э, да, все. Все окей. Да что тебя? Вот это издевательство. Да, ш... да. Это просто реальное издевательство. Топ! Ладно. Я смотрю вам просто спокойненько. Спокойно. Пройдем это. Спокойно. Люк сказал, он даст нам пройти. Даже ведь Люк, да, ты этого говорил. Ты это говорил. Но почему ты там соврал? Да, фак ю. Да чтоб. Э, и... Вообще отлично, значит. Да... М -м -м. Вот это издевательство. Это издевательство над живыми людьми. Да, я сразу... Да, бывает. Да, блин, а. Да, ё надоело это реально уже помирать. Привет, просто и помирать. Хоть делать такой бешеный паркур. И люблю, не люблю. Так. Вот так, так, так, так, я yes. ху, это, это благодаря спокойствию. Фух, здесь спаун надо. Спаун-поинт. Я нет, не килл а Боже мой. Да, это вообще классно. Ненавижу килл. Это все из-за него. все из-за него. Да блин, а ну что такое? Я вообще заберусь, когда-нибудь до, до конца гнминера. Ангелок вообще читаются легко. Вот Генминер. Здесь надо постараться прочитать. Да -мо, ну, я сейчас поставлю на, па на паузу, пока я буду прыгать. Итак, друзья, я продолжаю. <как> я залез, наконец в него, куда это мы ты прокнулись? Что? нас на Жестоко, вот так. Э -э и туда он издевается. Как туда допрыгнуть? Это издевательство походу. Сдел. Да, он издевается. Что за фигня? Где килл? А, вот, меня добили. Спасибо большое. Да, давай, давай. Да еху, ес. Что-то... Да, давай, давай. Я здесь, да. Молодцы, очень красавчики. Зачет вам. Пойнт-нукпоинт. Да -мо, так да пошли вы! Я ненавижу вас. Банман, ну тебя подождите, я опять пока залезу. Итак, я продолжаю. Вообще, блин, вот это бесячие, такая, Ну реально бесит просто чуть. Так, летим. Летим к птичке. Вот так. Как, как, как, как? Как-как-как? Очередное издевательство, простое издевательство. Над, над людьми, ну, что-то... Я, я же ушел от тебя, какого лешего ты опять рванул. Он, походу, делать без этого не может. Даже когда все спокойно, он просто бывает и, и сам по себе рванет. Нет! да -то зачем ты так делаешь то я же сейчас ушел от тебя, что ты нафига это так делаешь да крипер вообще борзил человек человек не человек борзуй просто вот так так, так спаун поинт спаун подохли ой я здесь да Черт тебя? Вот это нереально, он вообще надоел. Просто докажите. Я уже, блин, сейчас опять за... Мне надоело. О о, о, о, о, Хорошая новость, я допрыгнул. Там почти конец. Давай. Давай, давай. давай, Я тебе это... Я тебе это припомню. Я тебе это лестница припомню. Я тебе сказал, припомню эту лестница. Значит, я тебе припомню. Я залез к тебе. Да, получай. Спанпоинт. Чекпоинт возьми. Чекпоинт. Зачем нам чекпоинт? Мы уже чекпоинтнулись. Так сказать. О, нет. Не-не-не. Да, давай. М -м. О, о, о. Да ладно. Это то, о чем я мечтал просто. Сделать вот так вот, вот так вот, да. именно вот так вот. Так, кто, кто мне там пишет? Все из этого человека, который мне написал. Если бы он имел бы руки, бы он бы не написал бы ничего, а просто бы сидел бы и молчал бы. Зачем ему в это время просто писать, а? Так, надеюсь, если он написал, значит. Это что-то важное. Не говно какой-нибудь. Что здесь? О, Надо бы поспать. А то мы устали уже. Да. Сто процентов устали. Да сколько, кстати, мы уже снимаем? Да нас сюда мало. Надо бы ехать дальше. Да что? Блин. Не-не-не, не надо тут говорить, что мы здесь не пройдем. У меня есть блоки, я сказал, что мы пройдем Опять ты, да? Давай, поразговариваем с тобой. Так. Так. Так. Так. Вот так. А отлично так. Поедем по головам, вот так, и так, и вот так, и вот так ехал. И так, так, так, так, и вот так, и вот так. Как без этого? Вот, короче, здесь вот, вот так вот делаем, что мне надоело уже вновь и вновь они не, не вот так вот вот так да. вот так ой я на псидиане ехал летим летим летим падаем падаем помираем вот три простых правила человека который не любит паркурить то я бы сказала бы что <звук> это издевательство про ладно я когда я пройду я разнесу эту карту честное слово так вот так вот мне кажется легче будет. в тысячу раз легче. Так, так, о, вот так, еху, я запаркурил, еху, я запаркурил, ес. Yes. Надо, что, не, не хочу, что ли? Ну ладно, спаун-боунд, yes. ес. Так, а, так, а, как, как, как, как, Ладно. как, Сейчас, как, как, Итак, друзья, я продолжаю. Я отходил на несколько минут. Я пришел. Так, мы же не мы не ставили походил. Пошли. Да, за родину. Идем опять за родину? Нет. Родина пока что нас не забудет. Давай. Отлично. Вот так, вот так и так. И вот так. Родина забыла нас. Каждый раз, когда мы будем перестирать, Родина нас будет забывать. А нам это надо? А нам это не надо. Так что мы сейчас будем пытаться просто как профи проходить. Мы же все таки профи. Вот так. Ну, ну, как всегда, профи. Профи есть профи. У которых последняя земля кончилась. Отлично. О, еху! Еху! е, Еху! Пой, один! Вот так, вот так, вот так! Это конец, это конец, да! Конец. Итак, вот и карта подошла к концу. Это была наша заключительная часть. Может быть, и потом выпустим какую-либо карту еще для вас. А с вами были Ангелок и Минер. Всем удачи, всем пока! Да, ну ладно, пока. Это я обычно люблю говорить, я вообще взял спину у меня, в отличие. Так, что здесь? Э -э, очность, защита. М -м -м, как всегда, в общем. А теперь <к inquiet> мы просто еще будем прыгать и раскидываться. Нет, да, я так думаю. Кидаем. А -а -а. Пожирай алмазы ты, тварь. Давай-давай, на-на, кушай. Ч? Ч? Вот так, давай-давай. Вот так, вот так, вот так, вот. Э! Ладно. Кстати, мы так яблочками и не воспользовались. Интересно. Они нужны были где-то или нет? О, регай, регай. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Ох, как хорошо, да. Поход дело, он вчера в туалете сидел долго. Да? Ты вчера в туалете, да, сидел долго. Я не сомневаюсь даже. Вот так, вот так. О-о-о, да, походу, делаем лучше стало. Так, так, ну короче. Вот так. И пошли за выдовые Россия. Россия нас не забыла. Я хотел вас выкинуть, я вас выкидываю, я вас выкидываю, выкидываю, выкидываю. А с этим мы продолжаем прыгать. все. Ну вот, спасибо за просмотр. С вами был я, Скайзекит. Подписывайся на канал, ставьте лайки. И всем удачи, всем пока.